Четвертая часть решения задачи D10. Мы переходим от четвертого тела. Вот оно, четвертое тело, вот этот стержень. Мы переходим к пятому через вот этот ползун. Ну Теперь нам нужно... Второе. Кстати говоря, давайте запишем для третьего тела то, что мы получили. Для третьего тела мы получили, что его угловая скорость равняется вот этой величине. То есть V1 R2 плюс R2 делить на R2 умножить на R3. То есть, эту формулу мы запишем вот сюда. Его скорость нас не интересует, потому что она равна нулю, скорость центра масс. Соответственно, э, зато здесь у нас будет что? V1 умножить на, вот то, что я сказал, R2 плюс R2, делить на R2 умножить на R3. Теперь скорость вот этой... Вот Скорость, с которой движется вот это тело. Как мы определяем? Вот это у нас скорость VA. Да? Скорость VA. Она у нас, соответственно, меняется. Мы можем определить скорость ползуна как функцию от скорости от скорости VA. Но для этого я вот сейчас смотрю в принципе, тут достаточно сложная может пойти геометрия. Но кинематику лучше использовать кинематику. Можно использовать, конечно, теорему о равенстве проекции. Равенстве проекции всех скоростей на скоростей двух точек тела на прямую соединяющую их. То есть, поскольку это тело твердое, нерастяжимое. Шатун, то вот э, проекция скорости всегда на скоростей точек А и Б Давайте я выпишу отдельно, то есть, что я хочу сказать. Вот, например, положение шатуна начально. Вот это положение прямой А, Б 0 Вот это скорость шатуна здесь, этого конца, а это скорость шатуна здесь. Но вот проекция этой скорости вот на эту прямую, которая соединяет эти две точки. Вот значит скорость точки А и скорость точки Б тела. Поскольку это тело нерастяжимое, то вот эти две проекции, они всегда должны быть что? равны друг другу. То есть если я обозначу вот этот угол через какой-то угол, я альфа и фи использовал. Ну давайте и бета там используется. Давайте я обозначу этот угол через гамма. Тогда вот этот угол тоже гамма, кстати говоря, в данном положении у нас. И что будет, поскольку скорости всегда И отсюда следует, что вот начальный момент, например, скорости просто равны. Потому что VA косинус гамма VA нулевое равняется VB 0 косинус гамма. Отсюда следует, поскольку эти углы равны, отсюда следует, что эти скорости равны по модулю. В начальный момент VA 0 равняется VB нулевое. Далее. Но если рисовать для произвольного момента уже времени, вот эту уже теорему о равенстве проекции скоростей двух точек тела напрямую соединяющую, То есть вот, например, это было у нас А0, Б0. А это у нас положение какое-то другое А и Б. Тогда здесь у нас скорость опять скорость у нас направлена уже произвольно, но перпендикулярно что, вот этой окружности, да? То есть скорость направлена произвольно, но перпендикулярно вот этой окружности, это будет ва. А здесь все равно скорость будет направлена что по э, по горизонтали вб. Так вот все равно по теореме, которую я говорил, вот проекции этих двух скоростей на прямую аб, на прямую соединяющую эти две точки, вот эти проекции, они должны быть равны. Вот я сложности, которые вижу, вот эти сложности вот в определении вот этих углов по данным задачи, поскольку, ну, в общем-то, сложности не так уж и много, поскольку, если мы зададим вот этот угол φ, а этот угол φ у нас связан, значит, со скоростью, угловой скоростью вращения вот этого третьего тела, которое мы уже вычислили. То есть, омега-3, Фи-3 просто будет, ну, да, просто что омега-3 умноженное на время движения, которое задано. Ну, точнее, Фи-3 будет, ори... как, сейчас, давайте я запишу, то есть dφ 3 делить на dt будет ω3, поскольку у нас омега там меняется под действием силы тяжести, все происходит. То, соответственно, φ3 будет что у нас равен интеграл от ω3 dt от, вот, от первого до последнего промежутка времени. То есть φ3 у нас как бы вот этот угол, он у нас задан, вот, который я здесь изобразил. Раз он у нас задан, значит эти у нас перпендикулярные углы. То есть, соответственно, у нас все здесь, вся геометрия задана. Сейчас я посмотрю, что у нас происходит здесь. Угу. вот так вот все просто все гораздо проще и в том, что я вот смотрю, что здесь достаточно сложная зависимость и у нас существует только 4 позиции в которых мы можем определить сразу зависимость между э, скоростями вращения вот этого большого третьего колеса и вот этого ползуна. Это вот эти два верхних положения. Вот они. Раз и два, когда скорости вот так направлены, так. И вот, вот эти два положения, так и так. Дело в том, что в эти моменты, вот как мы выяснили, скорости будут равны. Вот в этом в этом моменте скорости тел будут, точек А и Б они будут равны. То есть, вот в этом положении. Давайте мы напишем, это А1, это А2. А2. Это А3 и это А4. Так вот, в моменты 1 и 4 ВА равно ВБ и по модулю и по направлению. То есть в этом случае скорости будут равны вот так. В этом случае скорости будут... То есть в первом случае у шатуна скорости точек направлены вот так. ВА и ВБ. В третьем случае они будут равны... То же самое. Нет, извиняюсь, шатун займет вот такое положение. И будут вот такие скорости. VA и VB. Это вышло за экран. То есть VA и вб. Ну и во втором и в четвертом случае тоже легко определить. То есть во втором и в четвертом случае... Во втором случае, значит... Шатун лежит, о, в обоих случаях лежит, значит, горизонтально. Это скорость VA, а скорость VB равна нулю. Да, вот в этом случае, да. И в третьем, в четвертом случае, значит, что происходит? VA направлено вверх и VB равняется нулю. То есть только для этих четырех положений мы можем определить, исходя из э, достаточно простых рассуждений, а вот в произвольном положении, я сказал, используя вот эту теорему, например, или любые другие связи, мы можем что сделать? Мы можем просто, вот, например, как я сказал по этой теореме, мы можем определить вот зависимость вот этого угла, то есть угла между чем? Значит, Между линией самого шатуна и вектором скорости А, то есть обозначим этот угол, гамма а и соответственно угла между а скорость б всегда направлена по горизонтали, значит и вот этого угла гамма б. Так вот используя что ва косинус гамма а всегда должно быть чему равно ва, то есть проекция вот эта проекция ва умножить на косинус гамма а должна всегда равняться b умножить на косинус гамма б мы можем определить отсюда, что всегда скорость точки Б выразить через скорость точки А, то есть vB равняется v косинус гамма A делить на косинус гамма B. В принципе, это все решаемая задачка, потому что я говорю геометрия здесь задана, нам длина вот этого что-то на дана l задачи. Вот этот радиус у нас, то есть вот этот треугольник у нас вычисляется, вот эта величина вычисляется вот из этого треугольника, поскольку это угол φ, значит это угол 90 минус φ, значит вот это угол φ равен. То есть вот это все величины вычисляемые, соответственно, косинусы все эти тоже определяются. Но это достаточно послучиться сложные неудобоваримые выражения и прежде чем рвануть я вот и посмотрел в чем же там у нас состояла хитрость но это уже на самом деле конечно вот стоило бы решить вот так в лоб и только потом убедиться что а вот что в чем убедились вот это то есть почему я когда прочел вот это Конечное положение А0А, каток переместится влево и вправо, то есть в одинаковое положение. То есть он придет в одинаковое положение. Одинаковое положение какие? Это было начальное положение, вот оно. Значит, шатун начинает перемещаться сюда, значит, каток начинает двигаться влево. Шатун удаляется сюда, вот максимальная точка удаления, каток максимально ушел влево. И теперь он начинает двигаться вправо. Начинает двигаться вправо. Раз он вернулся в то же положение, значит, поворот происходит. При заданном движении S, там 0.06 на π метров, поворот шатуна происходит на 180 градусов. То есть каток совершает вот такое движение взад-вперед и вернулся. То есть откуда вышел, туда же и пришел. То есть рассматриваются вот именно эти, видите, вот эти четыре, вот эти из этих четырех точек рассматриваются вот это первая и вторая точки, что позволяет избежать вот этих вычислений, достаточно неудобоваримых, Форму. Ну давайте продолжим в, в следующей части, уже опираясь на вот это решение. Я говорю, если нужно точное решение, то, конечно, лобовое стоило бы решать именно вот так, как я сказал. Но, повторяюсь, это не единственный способ так решить. Можно использовать и э, кинематику движения. Повторяю, точка А по окружности, точка Б по э, вот этому отрезку.